Пользование комнатных растений в интерьере украшает помещение, создает комфортную атмосферу и добавляет свежести. Равномерно распределить растения, сэкономить пространство и оформить композицию помогают подставки для цветов. Из-за многообразия форм, размеров и материалов возникает проблема выбора подходящей модели для имеющегося или планируемого интерьера. Напольные модели – это отличный выбор для компактного размещения оригинально оформленных композиций или отдельной установки крупных растений. Для крупных видов растений предусмотрены индивидуальные цветочницы с гнездами для больших горшков. И, конечно же, все модели с колесами упрощают перемещение крупных габаритных и тяжелых цветов. Вашему вниманию предлагаю широкий ассортимент подставок на колесиках для цветов крупномеров. Они могут быть деревянные, кованные, либо сочетать себе несколько материалов. Отмечу одно, что все они очень надежные, и вы их можете смело использовать для цветов абсолютно с любым весом, передвигать по комнате, зонировать помещение. В общем, эти подставки имеют огромную важную роль для того, чтобы декорировать ваше помещение и грамотно устанавливать в них цветы. В свой видеообзор я хотела бы начать с подставок на колесиках, которые выполнены полностью из дерева. На деревянной поверхности мы надежно закрепили колесики. Могу точно сказать, они прослужат вам не один сезон, так как являются очень долговечными. Эта подставка декоративная с узором, однако вы можете выбрать подставку, которая выполнена из деревянных речек. Также все они отличаются диаметром, либо своим размером, если брать квадратные подставки. То есть они могут быть и круглые, и квадратные, из с узором и просто с деревянными полосочками, но отмечу, что все дерево покрывается лаком, который влагоустойчивый. Литок на этой подставке вы можете смело перемещать с места на место, как я уже сказала, это очень удобно. Следующая подставка, про которую я вам сегодня расскажу, выполнена полностью из кованого металла. Давайте рассмотрим ее поближе. Она выполнена из прочного металлического прутка. На ней также закреплены колесики. Здесь их три, но тем не менее вес выдержит абсолютно любого растения. Все наши подставки создаются вручную, то есть это индивидуальные модели, индивидуальные проекты. Они представлены либо необычными узорами с красивыми вензелями, либо какие-то замысловатые рисунки. Все зависит от модели. Также они отличаются диаметром исполнения. Некоторые конструкции выполнены с ободком для горшка в вокруг подставки, чтобы надежно его закрепить внутри. Что касается покраски, у меня в руках подставка под бронзу, однако на сайте вы можете выбрать любой цвет, который понравится именно вам. И теперь мы плавно переходим к самым интересным и необычным моделям, которые являются новинками этого сезона и пользуются большой популярностью. Это подставки, сочетающие в себе сразу два материала – дерево и ковку. Смотрятся они очень необычно и оригинально. Цветок размещается на деревянной поверхности, Кованный ажурный ободок служит обычным декоративным элементом. На этих подставках также внизу закреплены колесики, что позволяет передвигать растения с одного места на другое. Данные модели представлены различных размеров по диаметру. Напольные кованой подставки- это не только декоративный элемент для вашего цветка. Он также многофункционален. Вы можете передвигать цветок с места на место. Это упрощает уборку вашего помещения. Также вы можете переставлять цветок поближе к свету, к солнцу, что позволяет должным образом ухаживать за ним. Ну а декоративное исполнение наших подставок является неповторимым. Все ваши гости будут в восторге и захотят себе точно такую же. А вы уже можете сделать заказ на нашем сайте.